И Господь нам дал возможность, у нас служение очень серьезное сегодня, ответственное служение, которое Господь положил и говорил, делайте это в мое воспоминание, вспоминайте мои страдания, вспоминайте то, что я сделал для вас, для тебя и для меня, для каждого, друзья. Это Христос, Он пролил кровь. И видите, увидите, что сделал для меня кровь Иисуса. Я прочитаю это, говорит Слово Божье, 1 Коринфянам, 11 глава, идут 23 стих до 26. Ибо я самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, который предан был, взял хлеб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 Когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещайте, доколе он придет. Друзья, доколе Господь придет, мы это будем делать. Смерть Господню мы будем возвещать. Мы будем вспоминать страдания нашего Господа. Не так просто, но мы будем знать, что за нас кто-то пролил эту кровь. Друзья, из этого места писания нам повествует о том, что принимать причастие, хлебопроломнение, мы должны вспомнить, что мы уже проходили, мы увидели, что кровь для прощения, для прощения грехов, тело для исцеления. Мы увидели важность вкушать тело Господнее. Это не так просто, друзья, когда ты вкушаешь тело Господня, когда ты пьешь эту кровь Иисуса Христа, ты чувствуешь, ты принимаешься верой, и ты получаешь то исцеление первой души, а потом тела. Друзья, это важно, и Господь хочет, чтобы мы правильно и... Моя цель к тому, чтобы, чтобы довести, что означает кровь Христа, что она делает. Давайте обратим наше внимание на кровь. Первое, если мы помним первое упоминание о крови, в Библии там было написано, я тут записал, это «Бытия», 4 глава, 10 стих, и сказал, что ты сделал. Голос крови брата твоего вопьет ко мне от земли. Видите, Господь, когда произошел первый род, и когда Каин убил Авеля, и тут Бог говорит ему, что ты сделал, вот кровь брата твоего, она вопьет». Оно выпьет ко мне. Это первая пролитая кровь на земле. И вот, вот это, когда мы видим важную мысль в крови. И если мы прочитаем еще одно место, я буду много читать Священного Писания, и Левитам, где Бог говорил народу израильскому, это 17 глава, и 14 говорит так, «Ибо душа всякого тела,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 Авиля она выпьет к Богу, она вопьет о справедливости. И, видите, и Господь говорил там, если взять, он говорил Каину, Каин говорит, о, теперь меня убьют. Он говорит, нет, не убьют, воздастся. Бог его еще ограждает. Но здесь, видите, Бог уже там дальше, в вашей крови, Бог говорит, не ешьте, не пейте, потому что там жизнь находится. И мы прочитаем еще другое место, но я тут еще скажу одно: всякий кто будет песне написано, всякий кто будет есть ее, истребиться, всякий кто будет это делать, истребится из народа. А цена Нового Завета была кровью Христа, то есть жизнь Христа, что дает мне кровь Христа. Что нам дает, друзья, эта кровь Иисуса Христа, когда мы участвуем в искуплении прощения грехов. И Ефесянам, первая глава, 7 стих говорит такие слова, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Это уже в Новый Совет мы переходим. Кровь Христа, она приносит исцеление, она приносит прощение. И вот Ефесян говорит, которым мы имеем искупление, кровь Его, прощение грехов по богатству и благости Его. И 1 Петра, 1 глава, 18-19, стих, 19 говорит такие слова зная, что не длинным серебром или золотом искуплены вы от цветной жизни преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого отца. Друзья, тут говорит о том, что Иисус Христос, непорочный агнец, Он пролил свою кровь, чтобы спасти тебя и меня. И когда мы приходим к Христу и говорим, Господи, у меня проблема. Господи, ты видишь, это то же самое, когда израильский народ выходил с Египта, когда он был в пустыне, когда его настал ропот, и когда они начали уже ростать, когда змеи их жалили, и Бог сказал Моисею, поставь медного змея на, на, на крест, и когда он жаленый будет смотреть, он будет оставаться живой. Друзья, это пример сейчас в Новом Завете Иисус Христос. Когда этот грех нас сжалит, мы смотрим на эту Голгофу, мы получаем прощение, мы вспоминаем кровь завета, мы вспоминаем то, что Христос положил жизнь за тебя и за меня. И Он пролил, и Он сказал, ты мое дитя, я искупил тебя от этого мира, ты не бойся, иди, я с тобою. Аллилуйя! И видите, и Петр говорит, вы не золотом, ни ничем не искуплен, только кровью Иисуса Христа. И если мы прочитаем Колоссянам, 1 глава, 14 стих, говорит такие слова, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов. Это идет от тому о прощении грехов. Я часто говорю, если ты имеешь что-то, ты покайся пред Богом, Участвуйся, участвуй в хлебоправном мнении, с верой. Имей в глаза, скажи, Иисус, я прихожу к тебе, но у меня есть недостаток. Я каюсь, я от этого отрекаюсь. Я участвую. И тогда кровь Иисуса Христа нас мывает, очищает, и Господь прощает нам, но иди впредь, говорит, и не греши. Это Божья милость к нам, друзья. Это не говорит о том, я сегодня не готов, мне надо, а сколько надо готовиться? Встань на колени, скажи Иисусу твои проблемы. И Господь, Он прощающий, Бог, Он умиляющий. И Бог совершает свою работу. И евреям говорит такие слова, 9 глава, второй стих Да и все почти по закону очищается кровью и без пролития крови не бывает прощения и евреям что пишет что да и все почти по закону очищается кровью это было раньше до Христа. Это имеешь грех, ты приносишь в жертву, берешь там голубицу, по почесу какой у тебя грех, и ты приносишь или вала, или овца, и она проливается кровь для прощения твоих грехов. Это происходило раньше, это преобраз, но однажды Христос пришел, он встал, говорить, я пойду, я не порочный, этот агнец, он стал жертвою за каждого, он стал жертвою за тебя и за меня, и совершается это. Друзья, и мы там только остается верить и участвуя в хлебоправоменении, участвуя в крови в теле нашего Господа. И тогда мы идем смело, мы получаем эту силу, мы получаем эту жизнь от нашего Господа. И первая Иоанна. Говорит такие слова. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то, не, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Аллилуйя! То, что я говорил заранее, кровь Иисуса Христа, она очищает нас и приготовляет к этому, и мы идем. И Псалопевец говорит такие слова, Псалом 50 9 стих говорит так, «Окропи меня и сопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега». Аллилуйя! Друзья! Провозгласите это, Господи, окропи меня, словом Твоим, омой меня, во имя Твое я прошу, и кровь Иисуса Христа, мы участвуем, подходим с верой к этому, и Господь нам помогает, и мы идем и за нашим Господом. И я прочитаю Римлянам, говорю такие слова, Римлянам 3 глава. И тут я возьму с 21 стиха. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божья, о котором свидетельствуют закон и пророки. Правда Божья через веру в Иисуса Христа во всех,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 искуплением во Христе Иисусе, который Бог предложил жертву у в, в крови Его через веру для покаяния правды и Его в прощении грехов, соделанных прежде. Во время терпения Божьего, показанию правды Его, в настоящее время доявится да Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса Христа. Друзья, когда мы верим и мы поступаем в по это, и Господь нас оправдывает, Бог нас оправдывает, и когда мы участвуем, и Он говорит, это мое дитё, и мы, я имею с ним контакт, Друзья, это важность тому, когда мы прикасаемся и когда мы совершаем. И Римлянам 5 глава 9 стих говорит так. Поэтому, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им, им от гнева. Кровью Его мы спасемся. Когда мы участвуем, мы имеем силу Божью. Бог наполняет, мы становимся участники трапезии Господней. И Господь совершает свою работу и говорит, оправданы, и ныне будучи оправданы, кровь Христа, мы когда проходим покаянием, и Бог нас оправдывает. И мы участники, Бог прощает и совершает над нами то, и говорит, оправданный кровью Его, спасаемся им от гнева. От всего этого. И приобщение к Христу становится одним целым. Когда мы приобщаемся, мы становимся одно тело, одно с Господом, друзья. Это важность тому служению. Мы, как все часто говорим, познайте Бога. И когда вот я часто беру семейную семью, как муж-жена, оно одно. В Библии написано, что они недели, они одно. Они вместе. И так вот, когда мы с Господом, мы одно. И когда мы Господь начинает, и мы одно с Ним, у нас нема разделения. Но нас может разделить от Господа только наше хождение неправильное, наше мышление неправильное. И наши, может какой-то грех запинающий, он может нас отделить от Господа. Но когда мы краемся, и когда мы участвуем в трапезе Господней, тогда кровь Иисуса Христа нас очищает, и Он принимает нас, и говорит, мы с тобой одно опять. Друзья, это важность. И 1 Коринфянам 10 глава, 16 стих говорит такие слова. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли от крови Христовой. Хлеб, который преломляем, не есть ли преобщение тела Христова. Один хлеб, и мы многие. «Одно тело, ибо все причищаемся от одного хлеба». Друзья, важно тому, что мы причищаемся от одного хлеба. Это Господь нам благодаряет тому, чтобы мы не унывали, но чтобы мы шли за нашим Господом, чтобы мы следовали за Ним. И вот если взять в э, даче прочитаем 17 говорит, «Один хлеб ими многие, одно тело, ибо все причиняются от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники жертвенника. Что же я говорю? То ли что идол, и есть что-нибудь, или идол жертвен, значит что-нибудь? Нет» что язычники приносят жертву, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господнюю и чашу Бесовскую. Не можете быть участниками трапези Господней и в трапезе Бесовской. Видите, тут Павел говорит, ясно, мы, если мы участники трапези Господней, мы не можем пить из этого мира. И служить и Богу, и Мамоне невозможно, друзья. Нам нужно угодить Господу нашему Иисусу Христу. И это, когда мы начинаем, то Господь нам помогает во всем, и Бог делает нам, чтобы мы и шли за Ним. И видите, отличие от крови Авиля и кровь, кровь Христа, она кричит. Друзья, Авиля кровь, она вопила к Богу. Иисуса пролитая кровь, она говорит, кричит, оправдан. Иисуса пролитая кровь, она говорит тебе, ты оправданный. Я оправдал тебя на Голгофе, ты омытый кровью. Преступник на нем, Он наказывает, Ты оправдан. Друзья, мы должны сказать, я оправдан кровью Иисуса Христа. Я поверил Ему, я Его принял как Моего Спасителя. И кровь Иисуса, она омыла меня и она спасает меня. Аллилуйя. И помните этот важный в жизни, когда я принимаю Его кровь, я принимаю Его жизнь. Когда я принимаю, там Бог говорил, не пей крови. а Оттуда говорит Господь, ты имеешь жизнь, в крови жизнь. И когда ты участвуешь в торпезе Господней, когда ты совершаешь это, ты, у тебя проходит жизнь. Аллилуйя! И тогда ты имеешь то оправдание в Господе. И ты имеешь жизнь. Лучший завет, лучший завет, лучшие обещания, завет без недостатка, завет, скрепленный кровью Христа, друзья, кровью Иисуса Христа. Все, в чем мы нуждаемся, есть в завете. Принимая кровь Христа, мы принимаем Его жизнь. Мы когда принимаем, когда мы участвуем в этой крови Христа, мы имеем эту жизнь. Мы совершаем то, то, что Господь хочет. Друзья, да поможет нам Господь идти правильно. Если взять, прочитать там, где Господь говорил Матфея, 26 глава. И 26 стих говорит, такой ниже. И когда они ели, Иисус взял хлеб. И благословив, преломив, и раздал ученикам, сказал, примите и едите, съесть тело мое. И взял чашу, и благодарив, подал им и сказал, пейте из нее все. Ибо сия кровь моя нового завета, за многих изливаемые на прощение грехов. Аллилуйя, слава нашему Богу, друзья, что мы имеем такого Господа, что мы познали такого Бога, который понимает, который видит, и когда мы приходим к Нему, и Он нам дает. И когда мы приходим, и говорит, Господь, я не встал, а Он говорит, мое, я тебя люблю, ты мое дитё, я пролил кровь за тебя, ты приди ко мне только с раскаянием. И видите, он говорит, и когда они ели, Иисус взял хлеб, возблагодарив, благословил, преломил и сказал, едите, это есть тело мое за вас. Избиваем. Друзья, если мы читаем историю, когда Христа, как они его бичевали, как они его били, истязали, а потом поставили этот крест, и неси на Голгофу. Он идет, падает, несет. А не бичом поднимает его. И он несет. За кого? Он пошел добровольно. Он пошел добровольно на это страдание. Исполнит волю Отца. Это Господь, Который спасает весь мир. И тут ему в помощь такое и помогает Ему крест лести. Друзья, это важность, служения нашего. И мы сегодня будем молиться. Мы будем сегодня благодарить Господа. Мы будем сегодня участниками в этой трапезе Божией. Мы будем совершать это служение. И написано, что Он взял хлеб. Вас благодари.